Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 декабря. Важнейшая неделя года. Начинается новый 20-летний цикл, который открывает точное соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея 21 декабря 2020 в день зимнего солнцестояния. Также в этот день Меркурий перейдет в знак Козерога. Закончился 20-летний период, в котором господствовала стихия Земли. Люди накапливали, делили территории, строили дома, развивали бизнес, офисные центры. Каждый жил обособленно. На первом месте были деньги. Водолей – знак воздушной стихии управляется ураном, связан с коллективными знаниями, наукой, IT-сферой, информацией и современными технологиями. Все это получит свое максимальное развитие. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное. Энергии недели способствуют эффективному планированию и обретению твердого положения в обществе. Деловые связи, которые установились в этот период, будут очень ценными для будущего. Принимая условия нового времени, у вас появляется шанс на успех. Сторонники консервативного подхода рискуют многое потерять. Поэтому пока не поздно, предпринимайте меры, обновляйтесь, изучайте, познавайте, применяйте все новое и современное. Более подробно о соединении Сатурна и Юпитера я рассказываю в своем видео ссылка ниже в закрепленном комментарии 21 декабря понедельник растущая луна в рыбах период луны без курса по киевскому времени с 1224 до 032 следующего дня также это день зимнего солнцестояния солнце переходит в знак козерога в 1203 по киевскому времени по славянским поверьям в это время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 и открывают новый 20-летний цикл этот аспект возвещает о периоде больших перемен и достижений а также постепенной стабилизации жизненных условий также в этот день меркурий переходит в знак козерога видео по этой теме на моем канале вы найдете по ссылке ниже поскольку Почти весь день холостая луна. Лучше всего в это время не предпринимать никаких активных действий, а сконцентрироваться, расставить приоритеты и продумать план новой личной программы развития. На самом деле день удивительный. Одновременно совпадают два цикла. Новый солнечный цикл, рождение солнца, день зимнего солнцестояния. И новый социальный цикл соединение сатурна и юпитера поэтому вселенная предоставила нам отличную возможность для создания намерений связанных с темой обновления закладывания новых личных циклов и планирования определения своей роли в обществе 22 декабря вторник растущая луна вовне черная луна и ретро уран соединяются в знаке тельца День энергетически сильный, непредсказуемый, революционный. Уже сегодня будет ощущаться нарастающее напряжение Марса и Плутона. Точный аспект квадратуры будет завтра. Многие будут проходить испытания на прочность, делать выбор, подвергаться соблазнам. В этот день люди склонны тратить большие суммы денег под влиянием внутреннего импульса. Люди стремятся проявить собственную индивидуальность, причем этот способ может совсем не подходить окружающим. Возрастает количество конфликтов из-за этого. В этот день увеличивается физическая и психическая активность. Люди становятся более импульсивными, предприимчивыми и инициативными. В них проявляется стремление перствовать. Возрастает азарт, соперничество. Это период спонтанной деятельности, для которой характерно стремление немедленно реализовать все свои идеи и замыслы. На первый план выходят личные интересы. Возрастает стремление навязать собственную волю другим людям, что может приводить к спорам, ссорам и необдуманным поступкам. Дети становятся более подвижными, непослушными и склонными игнорировать любые приказы и запреты. У них повышается интерес ко всему нестандартному, новому, неизведанному, а чувство опасности притупляется. 23 декабря, среда. Растущая Луна в Овне, всходящемся в соединении с Марсом, который в свою очередь строит напряженный аспект с Плутоном. Необходимо предпринимать решительные действия в этот день. Напряженный аспект ⁇ это напор и энергия, которые могут стать ресурсом для конструктивных действий. Причем они наиболее эффективны, если действовать самостоятельно. А обдумывать все нужно было ранее, так как сейчас на это времени нет. Усиливается стремление к лидерству, желание конкуренции, причем победа достигается любыми способами может привести все это к конфликтам, с финансовым разногласиям и даже потерям. Этот день является критическим для бизнеса, политики, научных исследований. Неудачно решаются назревшие проблемы распределения прибыли, страхования, налогов, возвращения долгов, а также наследства и алиментов. Возможно активизация криминальных групп, незаконной деятельности, контрабанды будьте осторожны при использовании различной техники будьте внимательны на дороге как водители так и пешеходы в этот день ваши прежние поступки могут создать препятствия которые придется преодолеть чтобы предпринимать дальнейшие действия и получать результат квадратура марса который находится в управлении вовне очень сильный и плутона это сокрушительная сила, но если преобразовать этот потенциал в позитивную энергию, он способен привести к грандиозным достижениям. Многое зависит от осознанности конкретного человека, от его духовного уровня, личного развития. 24 декабря, четверг. Растущая луна в Овне до 12.55 по киевскому времени. После чего Луна переходит в знак Тельца и строит гармоничные аспекты с Солнцем и Меркурием, которые движутся по знаку Козерог. Период Луны без курса с 0.50 до 12.55. В целом, благоприятный день. Эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям, состояние бодрости духа и физической выносливости будут способствовать интересным событиям, полезному общению многие вопросы будут решены вокруг складывается здоровая рабочая обстановка обстоятельства формируются нужным способом для того чтобы решить вопросы с недвижимостью или ремонтом домашние заботы и хлопоты сближают Гармонизируются отношения с родными и близкими День благоприятен для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий, улучшения взаимопонимания с детьми и благотворного участия в их делах и развитии. Удачно складываются обстоятельства для решения множества задач, а новые идеи и усовершенствования повысят производительность труда. Много телефонных разговоров, встреч и общения но также не избежать суеты и некоторой нервозности. Хороший день для получения нужных знаний, сведений, завязывания полезных контактов. Возможно, получение долгожданного известия, ценной почты или сообщения. Удачно складываются отношения с публикой. Также рекламная деятельность и деловые поездки. 25 декабря, пятница. Растущая луна в Тельце. Продолжаются благоприятные тенденции предыдущего дня. День благоприятен для различных контактов и заключения договоров, сделок, подписания важных документов. Для торговых дел, особенно касающихся недвижимости, конструктивный обмен мнениями с сотрудниками и деловыми партнерами обязательно приведет к нужным решениям, необходимым реорганизациям которые в результате дадут возможность обрести устойчивое финансовое положение. На семейных и любовных отношениях благотворно скажутся совместные интеллектуальные занятия, игры с детьми, а также прогулки и оздоровительные мероприятия. Закупайте продукты, заготавливайте впрок, готовьтесь к новогодним праздникам. Вы получите много приятных эмоций и впечатлений. Хороший день для принятия гостей или похода в гости. Неторопливый подход к делам, терпение и упорство помогут улучшить свое положение. Эмоциональное, материальное, духовное или все три вместе. Обратитесь к своим ресурсам. Среди них вы найдете то, что вам нужно. Луна экзальтируется в Тельце. Из древних времен астрологи считали, что это наиболее выгодное положение для нее. Вы можете создать фундамент будущих успехов. Правильно организовать домашние и финансовые дела и взять под контроль свои эмоциональные позиции. Поэтому воспользуйтесь этим днем максимально, продумывайте планы на будущее. И этот день оставит о себе много приятных впечатлений. 26 декабря, суббота. Растущая Луна в Тельце. Луна без курса в этот день с 13.31 до часа 32 ночи следующего дня. После половины второго дня по кискому времени для начинаний серьезных разговоров и принятия важных решений время совсем не подходит. Но это хороший день для любого завершения работ, проектов или отношений. Многие в этот день получат долгожданные деньги, необходимые для финансовой уверенности. Хороший день для того, чтобы присмотреть вашу финансовую ситуацию и сформулировать планы, которые увеличат или гарантируют экономическую стабильность в следующем году. Составьте свой финансовый план, следуйте ему, вносите изменения. И в скором времени вы сможете ответить на основной вопрос, насколько вы зависимы от других в отношении вашей финансовой надежности дальше придет понимание того что вы можете сделать для увеличения заработка ваш полный доход может действительно увеличиться если вы активно сосредоточитесь на делающих деньги идеях рекомендую посмотреть видео на моем youtube канале о соединении сатурна и юпитера там вы найдете ответы на многие вопросы смотрите пожалуйста ссылку ниже в этот день Улучшается состояние даже тяжело больных людей. Многие устойчивы к внешним воздействиям, менее подвержены манипуляциям. В то же время увеличивается аппетит, поэтому легко можно набрать лишние килограммы. 27 декабря, воскресенье. Растущая луна в близнецах делает людей более контактными, свободными, подвижными. Возрастает потребность получать и передавать информацию, обмениваться идеями и мыслями. Людям хочется знать, что происходит вокруг, чем занимаются другие. Положение Луны в этом знаке усиливает богатство воображения и сообразительность. Хороший день для проведения вебинаров, обучающих мероприятий, а также прогулок, покупок, поездок, разговоров. При этом возможное опоздание к назначенному времени. Нарушение связи, графика движения транспорта. Поэтому делайте запас по времени, если куда-либо собираетесь или ждете гостей. Дети непосредливы и рассеяны, склонны капризничать. За ними необходимо следить особенно внимательно. Также, когда вы выгуливаете собаку, не упускайте ее из виду, так как она может потеряться. В этот день сложно выбрать что-то одно. Внимание рассредоточено на множество дел одновременно. Появляется стремление браться за все и сразу. А это может привести, например, к потере мелкой, но важной вещи. Либо можете допустить ошибку, что-то не то сказать. В этот день увеличивается количество дорожных происшествий недоразумений чаще всего из-за невнимательности повышается легкомысленность склонность, склонность к необдуманным решениям и высказываниям чаще случаются кражи поэтому следите за вещами люди склонны сплетничать хитрить информация в этот день ненадежна и противоречива поэтому ее лучше перепроверять